Всем привет! Я бренд-шеф Апач Сергей. Хочу продемонстрировать, как в параконентомате Апач в многоуровнем приготовления сделать заготовки, как отварная гречка, зашпарить томаты, отварить тыкву, сварить яйца и отварить филе индейки. На всех производствах такие заготовки делают ежедневно. У нас все подготовлено. Сейчас только добавим подсоленную воду в гречку и будем задавать режим приготовления. Включаем томат. Выбираем особые циклы, многоуровневое приготовление. Будем работать на пару при температуре 100 градусов, пару увлажнения 100%, время предварительно 30 минут, заслонку наполовину закроем и зададим время сразу на разные уровни. На верхнем уровне у нас будет готовиться гречка, ей понадобится 30 минут. На нижнем уровне у нас будет готовиться яйца, и на яйца мы выставим 20 минут. Над яйцами поставим томаты, им нужно будет пару минут, только чтобы зашпарить. Дальше тыква, ее мы будем готовить 25 минут. А также мы выставим на четвертый уровень время на индейку. Запускаем. Звучит звуковой сигнал о том, что камера прогрета. Можем загружать продукты. Помидоры готовы Достаем И запускаем далее Теперь мы можем легко снять шкурку с томатов Для конкассе Яйца готовы Мы их достаем Стыка сварилась, теперь она уже мягкая. Можем ее использовать в суп-пюре. Параклифтамат отдает сигнал, что филе индейки готово. Выпускаем пар. И достаем гречку. Итак, за полчаса мы сделали все наши заготовки, которые готовились на пару многоуровневом контроле. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. С вами был брендшеф Сергей.